Я думаю вы уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет и на моем канале в том числе. Там вы можете купить себе крутую кружку, чтобы пить чайок, фигурки по доте около Моника поставить и много других штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки. Доставка бесплатная, ссылка в описании. А по промокоду Dota вам еще и скидка 7%. Всем привет, это канал Top Dota. Вчера я снова страдал всякой херней в интернете вместо того, чтобы работать и наткнулся на вот так такой вот интересный заголовок. Еврокомиссия заподозрила Valve в нарушении антимонопольного законодательства. Снова Габен что-то нарушает и снова ему чем-то грозят. Это просто пиздец. Мне иногда кажется, что это сами валвовцы все это вбрасывают и провоцируют, чтобы схватить халявного пиара. Но серьезно, в последнее время Габен светится чаще, чем даже сраный Трамп. Valve уже два раза обвиняли в незаконном игорном бизнесе, то есть в покрывательстве сайтов с рулетками и кейсами. Недавно вот какой-то русский челик пытался их засудить за пропаганду каннибализма в доте, а теперь вот нарушение антимонопольного законодательства. Если вы ничего об этом не слышали, то вкратце расскажу суть. Вся эта херня выдвигается на основе того, что Valve устанавливают разные цены на игры для разных регионов, и при этом Steam ключ, купленный в одном регионе по одной цене, нельзя активировать в другом регионе, где этот Steam ключ стоит уже других денег. То есть есть некая геопривязка, чтобы богатые черти из США не заходили в какой-нибудь африканский Steam и не скупали там игры по низким ценам. Это я условно. И Еврокомиссия говорит, что это нихера не честно. Более того, это нарушает европейские антимонопольные правила и не позволяет юзерам покупать более дешевые игры в соседних странах. Ну охренеть. И давайте теперь разберемся, чем же это грозит Valve и что самое главное, чем это грозит нам. И Гейбу и Valve по сути насрать. Если даже комиссия что-то и докажет, то все, что им придется сделать, это отменить региональную привязку ключей, чтобы можно было делать тот самый обуз покупать условно в Африке и активировать в Америке. Но! Мы же с вами понимаем, что все не будет так просто, ведь это Габену совсем не нужно. Поэтому он немножко перевернет игру. Он просто уравняет цены на ключи во всех регионах по самой верхней планке. И теперь не американцы будут обузить Steam и покупать ключи дешевле всех, а весь мир будет покупать по самой высокой цене. И на СНГ это тоже скажется. Ведь у нас на многие игры действуют действительно те самые региональные цены, которые, понятное дело, более низкие, чем у тех же Америкосов. Это сделано из-за того, что платежеспособность у нашего региона мягко говоря такая себе, так что чтобы были хоть какие-то продажи, приходится снижать цены. Ну а теперь же по всей видимости придется сосать бибу и платить полный ценник, что не может не огорчать. Конечно нам дотерам в принципе-то похер, если конечно мы не будем играть ни во что кроме доты, но вот если вы любите позалипать в другие игры листима, то готовьтесь тратить больше денег, ну либо же портить свою карму и пользоваться торрентами, при этом отказавшись от мультиплеера. Но на самом деле надежда пока не угасает, и, возможно, Гейп найдет способ послать европейцев нахер. Ведь ему описанная мной ситуация тоже невыгодна. Мы же все реально свалим на торренты, и кто тогда будет покупать его игры. Так что, думаю, он будет неслабо бороться. А нам с вами остается только сидеть и ждать. Кстати, пока есть возможность, советую закупить пару стимовских ключков, если вы хотели купить себе какую-нибудь игрулю, то пора это сделать, не то потом будет поздно. Хотя я все же верю в лучший исход, Гейб по-моему вообще еще суды не проигрывал, у него там 100% винрейт. Пишите, что вы думаете об этой ситуации, кто по-вашему здесь прав, а кто нет, ну и подписывайтесь на канал, ставьте лукасы и до новых встреч!